Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 27 вариант из сборника Ященко Фипишного 2022 года, ОГЭшного на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон и давайте посмотрим первые 5 заданий. Там есть два друга, Коля и Боря, они глянули зонтик, прикинули как можно вычислить площадь поверхности зонта. Что нужно особо понимать? Первое. Зонтик состоит из 10 отдельных клиньев. Второй момент. Расстояние между концами соседних спиц это буковка А 36. То есть вот здесь 36 сантиметров. Дальше. Высота купола H 20 сантиметров. То есть вот здесь 20 сантиметров. И расстояние D между концами спиц 116. То есть вот это 116 сантиметров. Дальше можно уже смотреть задание. Длина зонта в сложном виде 27 сантиметров и складывается из длины ручки и третьей длины спицы. Найдите длину спицы, если длина ручки 6,5. Ну давайте посчитаем. Если мы возьмем длину, скажем так, спицы за х, то мы можем написать, что х делить на 3, то есть треть спицы, плюс 6,5 в сумме дают длину зонта, то есть 27. В таком случае х делить на 3 будет 27 минус... 6,5 это 20,5, и обе части спокойно умножаем на 3, получаем, что х это 61,5 сантиметра. Записали. Поскольку зонд сшит из треугольников, рассуждал Коля, площадь поверхности можно найти как сумму площадей треугольников. При этом у нас... Высота треугольника 58,8 см, и надо найти площадь с округлением до десятков. Площадь одного треугольника можно вычислить как половина в произведении стороны, а это у нас буковка А, в данном случае, то есть 36, на проведенную высоту 58,8 см. Кроме того, у нас 10 таких клиньев, поэтому умножаем на 10. И вот это у нас будет площадь в квадратных сантиметрах. Ну что можно сделать? Немножко сократить. Здесь 10 убрать, запятую убрать. То есть, фактически мы умножаем 18 на 588. Это будет 10000 и 584. Но округлить не забываем до десятков. То есть, смотрим, в единицах у нас находится четверка, число меньше 5. Поэтому округляем до меньшего. То есть, 10580. Записали. Хорошо. Далее. Боря предположил, что купол зонта имеет форму сферического сегмента. Вычислите радиус купола, зная, что OC равно R. Найдите а, в сантиметрах. Хорошо. Что нужно понимать? Фактически нам нужна вот эта часть рисунка. То есть, нарисовано это вот таким вот макаром. Так. Ну, давайте вот так нарисуем. Здесь H 20 сантиметров. Вот здесь R. Вот это все тоже r. То есть мы можем сказать, что вот эта оставшаяся часть, это r минус 20. При этом вот эта часть, это половинка от d, то есть 58. Ну а дальше остается вспомнить теорему Пифагора. То есть r квадрат равно r минус 20 в квадрате плюс 58 в квадрате. То есть мы получаем, что r квадрат равно r квадрат минус 40 r плюс 400 и плюс 58 в квадрате. Следовательно, 40 r равно 400 плюс 58 в квадрате, ну и обе части необходимо поделить на 40. То есть в данном случае у нас получается 3784. 30... Соответственно, R будет 3784 делить на 40. Это 94,1. Записали. Далее, что у нас с вами выходит. Боря нашел площадь купола зонта, как площадь поверхности сферического сегмента по формуле. Формула дана. И необходимо рассчитать площадь поверхности купола способом Боря. Число π округлить до 3,14. Ответ дать в квадратных сантиметрах с округлением до Целого. В принципе, просто подставить значение. s будет равна 2π, то есть 2 на 3,14, на r, который мы нашли в прошлом задании, 94,1, и на h, которая дана по условию, то есть на 20. Здесь, к сожалению, надо просто будет считать. Особо тут ничего не упростишь. Если все это хозяйство посчитать столбиком, получается 11800. Восемнадцать целых. И девяносто сотых. Округлить необходимо до целого. То есть смотрим в предыдущем. В десятых у нас девятка. То есть округлять будем до большего. Одиннадцать целых восемьсот девятнадцать. Записали. Дальше. Рулон ткани имеет длину 25 метров. И ширину 80 сантиметров. На фабрике из этого рулона делают треугольники. Так. На 16 зонтов. Таких же. Как зонт, который был у Коли и Бори. Каждый треугольник, с учетом припуска или припуска, вот даже стыдно стало, на швы имеет площадь 11, не 11, а 1100 квадратных сантиметров. Оставшаяся ткань пошла в обрезки, надо найти сколько процентов ткани рулона ушло в обрезки. Давайте найдем площадь рулона. То есть, искать будем в метрах, то есть 25 на 0,8 в данном случае у нас получается 20 квадратных метров давайте найдем площади треугольников так треугольник идет 110 квадратных сантиметров таких на 16 зонтов и в каждом зонту зонте или, зонту, или зонте, в каждом зонте на 10. Потому что там 10 таких треугольничков. Но это в квадратных сантиметрах. Результат нам надо в квадратный метр перевести. Вот метр это 100 сантиметров. А квадратный метр это 100 сантиметров на 100 сантиметров. Ну, просто метр на метр. Соответственно, делим на 100 умноженное на 100. Считаем. Ну, здесь нолики убрать, здесь сократить. Получается 11 на 16 и делить на 10. То есть это 17 целых. 6 десятых квадратных метров. Соответственно, площадь обрезков составляет 20 минус 17,6, 2,4 квадратных метра. И надо узнать, сколько это процентов от 20. То есть 20 квадратных метров 100%, 2,4 квадратных метра это x процентов. Чтобы найти x, крест-накрест перемножаем, ну и делим. Сокращается, а здесь получается 12 то есть 12% у нас в обрезке ушло. Нехило так. Дальше. Необходимо найти значение выражения. В данном случае проще всего перевести в десятичные дроби. 3 четвертых это 0,75. 7 двадцать пятых это 0,28. Естественно, остается просто сложить. Получается сотых. Записали. Дальше. На координатной прямой отмечены точки. Так, какое число соответствует, точнее, какая точка соответствует числу? Давайте расположим эти числа в порядке возрастания. То есть первое будет минус сотых, второе будет 0 58 тысячных, третье 508 тысячных, так, 508 пишу не 508, 508 тысячных и потом 85 сотых. Соответственно, они в таком же порядке и на будут. Нам необходимо восемь тысячных. Она идет. Под вторым номером, вторая у нас буковка b, соответственно, двоечку в ответ записали. Дальше. Необходимо найти значение выражения. Но тут классическая формула называется разность квадратов. То есть у нас получается сразу корень из 17 в квадрате минус 3 в квадрате. Когда идет корень второй степени в квадрате, в результате получается подкоренное выражение, если оно не отрицательное. Ну а 3 в квадрате это 9. 17 минус 9 дает нам 8. Записали 8. Дальше. Найдите корень уравнения. Что мы сделаем? С х перенесем в левую часть, не забываем поменять знак. Без х -а в правую, не забываем поменять знак. То есть будет 2х равно 7, и обе части поделим на коэффициент при х. То есть в данном случае будет 3 с половой. Три с половиной записали. Дальше. Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 50 докладов, 13 докладов в первые два дня. И поровну между третьим и четвертым. Так, у нас есть профессорка. Найдите вероятность того, что профессор будет в последний день выступать. Для этого надо узнать, сколько докладов будет в последний день. Вот смотрите, первые два дня по 13 докладов, то есть 26 докладов. А всего их было 50. То есть на третий и четвертый остается 50 минус 26, 24 доклада. При этом они делятся поровну, то есть по 12 докладов в день. Соответственно, 12 у нас в последний день. И мы делим на общее количество, то есть 12,5. Это 0,24. Записали. Хорошо. Дальше. Установите соответствие. Ну, тут очень все просто. В первом случае дана линейная функция. Линейная функция в общем виде записывается как kx плюс b. А в данном случае kx плюс b. Да, третий вариант ответа. Под пунктом b дана обратная пропорциональность. Вообще, в общем виде она, по-моему, там минус К, там, Х плюс М делить на Н. Ну, в общем, у вас есть деление на x. Это первый вариант ответа. Ну, соответственно, В это второй вариант ответа. Дальше. Площадь треугольника вычисляется по формуле. Используя эту формулу, надо найти S. Ну, тут даже выражать ничего не надо, а просто подставляем. То есть, 11, 13, 20... И 4 умноженное на 65 шестых. Можно немножко сократить. 2 третьих. То есть мы получаем 11 на 13 на 20. И делится все это на 133. Когда мы число делим на дробь, дробь переворачивается. Фактически тройка уйдет в числитель. А 2 на 65 останется в знаменателе. Естественно сокращается на 13. 1 и 5 сокращается на 10. В данном случае получается 2. То есть у нас 11 остается на 2 и на 3. Это 66. Записали 66. Дальше. Укажите множество решений системы. Первое даже решать не надо. x меньше минус 3. Во втором случае мы переносим девятку в правую часть. Не забываем поменять ее знак. И делим обе части на коэффициент при x. То есть в данном случае минус 1. Поэтому при делении мы знак неравенства поменяем на противоположный. Ну и число Около, о, знак около девяти тоже. То есть меньше трех и больше девяти. Что у нас выходит? Вот у вас тройка, меньше трех. Вот у вас девятка, больше девяти. А вам необходимо найти пересечение. Есть пересечение, нет пересечений. Соответственно, система не имеет решений. Четверку записали по тринадцатым номерам. Дальше. Известно, что на высоте 2205 метров на уровне моря атмосферное давление составляет 550 миллиметров ртутного столба. Считая, что при подъеме на каждые 10,5 метров давление уменьшается на 1 миллиметр ртутного столба. Определите атмосферное давление на 2415 метров. Во-первых, найдем изменения по высоте. 2415 минус 2205. В данном случае у нас будет 210. За каждые 10,5 метров будет уменьшение. Сколько таких уменьшений? 210 делим на 10,5. То есть 20 таких уменьшений. И каждое уменьшение по 1 миллиметру. То есть на 20 миллиметров мм, ртутного столба, конечно же, все это и уменьшится. Поэтому коленчное давление 550 минус 20, это 530 миллиметров ртутного столба. Записали. Хорошо. Дальше. Дан треугольник. В треугольнике известно BC12, известно AB15. Необходимо найти косинус угла Б. Значение косинуса угла в прямоугольном треугольнике вычисляется как отношение длины прилежащего катета. А в данном случае это как раз BC. гипотенузе AB. То есть 12 к 15 это 0,8. Записали. Далее. Четырехугольник ABCD описан около окружности. Известно, что AB8 bc 12, cd 13 и надо найти ad. Дело в том, что если около четырехугольника, точнее в четырехугольник вписана окружность, то сумма противоположных сторон четырехугольника будет равна. То есть ab только не равно, а ab плюс cd, то же самое, что bc плюс ad, то есть мы можем сказать, что 8 плюс 13, то же самое, что 12 плюс х. Естественно, х найти не тяжело. Это будет 21 минус 12 или 9. Записали 9. Дальше. Сумма двух углов равнобедренной трапеции 94. Найдите больше угол. В чем смысл? Если мы возьмем здесь альфа, здесь альфа. Тогда это будет 180 минус альфа, и это 180 минус альфа. Трапеция равнобедренная. Ну и это, естественно, трапеция. Понятно, что сумма двух вот этих, двух вот этих, не может быть 180, о, 94, потому что они в сумме 180 дают. В таком случае 94 это сумма двух при основании. То есть 2 альфа это 94, следовательно альфа 94 делить на 2 или 47. Ну понятно, что 47 это не больше угол трапеции, а больше угол это будет 180 минус альфа, то есть минус 147, это 133 градуса. Записали 133 Дальше На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 Изображен треугольник Необходимо найти его площадь Площадь можно вычислить как половину преждения стороны А в данном случае 1, 2, 3, 4, 5 клеток На проведенную высоту 1, 2, 3, 4, 5 клеток У нас клеточка 1 на 1 То есть домножать ни на что не надо То есть 1, 2, 5 на 5 Это 12,5 Записали 12,5 Какое из следующих утверждений верно? Если диагонали выпуклого четырехугольника равны и перпендикулярны, то это четырехугольник квадрат. Так, ну нет, дельтоид может быть. Поэтому первый неправильно. Сумма острых углов прямоугольного треугольника 90. Абсолютно верно. Смежные углы всегда равны? Нет, не всегда. То есть не 90, конечно же. Только номер же, да. Два надо. Дальше. Решите уравнение. Вот смотрите, у вас есть x минус 2, причем квадрат четвертый. То есть мы можем сразу ввести замену. То есть написать замена x минус 2 в квадрате. Это y. Естественно, y должен быть больше либо равен 0, так как это число в квадрате. Тогда вот это будет y в квадрате. То есть y в квадрате плюс 3y минус 10 равно 0. По теореме V это сумма корней минус 3. Произведение корней минус 10, то есть корни находятся достаточно быстро и легко. Это минус 5 и 2. Понятно, минус 5 нам не подходит, так как x должен. О, у должен быть больше либо равно 0. Должен быть больше, либо равен 0. Вот я выговорил. Обратная замена, соответственно, только на двойку делается. Поэтому x минус 2 в квадрате равно 0, двум точнее значит x минус 2 с одной стороны это корень из двух с другой стороны это минус корень из двух то есть не надо раскрывать скобки в таком случае x с одной стороны это 2 плюс корень из двух а с другой стороны 2 минус корень из двух вот в принципе два ответа которые являются решением дальше Баржа проплыла по течению реки 56 км и, повернув обратно, прошла еще 54 километра. А, затратив на весь путь 5 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 км в час. Давайте, х км в час это собственная скорость баржи. Что получается? 56 км она пилила по течению, поэтому время движения по течению 56 делить на х плюс 5. А 54 она пилила против течения. Поэтому время движения против течения 54 на х минус 5. А в сумме это 5 часов. В принципе, все. Приводим к общему знаменателю. То есть 56х минус 56 на 5 плюс 54х плюс 54 умножить на 5 равно это 5 на х квадрате минус 25. Ну, естественно, 56х до да, 54х в сумме дают 110х. Минус 56 на 5 плюс 54 на 5 можно написать минус 2 на 5. Равно 5 на х квадрате минус 25. Кстати, можно обе части поделить на 5. В таком случае получается х квадрате минус 25 равно 22х минус 2. Или x в квадрате минус 22 и x. И соответственно, минус 23 равно 0. Но опять же, по теореме Виетта у нас сумма корней 22, произведение минус 23. То есть, корни 23 минус 1 находятся. Это меньше 0, значит, нас не устраивает. Поэтому в ответ мы запишем 23 км в час. Хорошо. Что у нас в 20-м? Построите график кусочной функции. Ну, давайте его и построим, в принципе. Так, нам понадобится система координат. Она, как обычно, пошла у меня кривая. Кривая, косая и так далее. Ну да ладно. В принципе, у нас даны линейные функции. То есть для построения линейной функции, графика линейной функции, необходимо две точки. Вот смотрите: 2х-2. Мы берем 0, подставляем, то есть будет минус 2. Берем, я не знаю, вот у нас идет до трех. Да хоть тройку подставьте, то есть у вас получится 2 на 3, 6, минус 2, это 4. 1, 2, 3, 4, то есть вот у вас будет, соответственно, график функции идет вот таким вот макаром. И идет он только до тройки, все, вот здесь он остановился. Дальше, минус 3х, плюс 13. Вот у вас тройка есть, причем смотрите, изначально здесь тройка не входит, то есть вот здесь будет пустая точка. Теперь берем тройку, подставляем во второе. Минус 3 на 3 это минус 9, плюс 13 это 4. То есть найдешь, она начнется вот с этой же точки, поэтому, когда у нас как бы накладывается э, пустая на закрашенную, в результате становится закрашенная. То есть они там пересекаются, все хорошо. То есть, конечно, пересекается это немножко не то слово, они объединяются, поэтому все хорошо. И до 4. Подставляем 4, минус 3 на 4 это минус 12, плюс 3 это единица. То есть вот отсюда он идет. А вот от единицы начинается 1,5х-5. Соответственно, если мы с вами 4 подставим вот сюда, мы получим 6. 6-5 будет 1. То есть, по идее, здесь пустая точка. Из-за того, что здесь у нас строгая. Но опять же, при пересечении, точнее объединении, они дадут закрашенную. То есть вот так вот. И берем какое-нибудь там, например, 6 значения. Полтора на 6 это у нас 9, 9 минус 5 это 4. То есть вот здесь будет точка и вот так вот пошел наш график функции. Вот итоговый график. Теперь спрашивают, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно две общие точки. Прямая y равно m это прямая параллельная оси OX, проходящая через ординату m. Например, вот эта y равно минус 2. Почему? Потому что она проходит через ординату минус 2. Две общие точки когда будет иметь? Ну, логично, когда она пройдет вот здесь через пересечение, то есть это у нас y равно 1. И вот здесь, когда y равно 4. То есть m у нас будет равно единице и 4. Хорошо, давайте посмотрим далее. Углы B и C треугольника ABC равны 64 и 86. Найдите BC, если диаметр окружности описан около треугольника ABC 13. Нам даже не понадобится сама окружность. Давайте вот здесь А, С. угол B 64, угол C 86. То есть мы сразу можем найти угол А. Из 180 мы вычтем сумму 64. Да, 86. Это у нас 150, то есть получается 30. А дальше вспомним теорему синусов. А именно, что BC делить на синус противолежащего угла, то есть на синус угла А, это, ну вообще на два синуса угла, это радиус описанной окружности. Или BC делить на синус 30 градусов в данном случае, это 2R, то есть диаметр. BC нам надо найти... Синус 30, табличное значение 1, 2. И равно это диаметру. А диаметр у нас с вами получается 13. Ну и все, в принципе. Отсюда BC будет равно 13 умножить на 1,2. 2. Это 6,5. В принципе, записали. Дальше. Бисектриса углов А, и Б, Трапеция, А, Б, Ц, Д пересекается в точке К, лежащей на стороне CD. Докажите, что так, К равнодолина от А, Б, С и А, Д. Хорошо. Ну вот какая-то у нас там трапеция. Бисектриса вот здесь пошла. Соответственно, угол. Здесь должна быть тоже бисектриса. Ну, как-то вот пусть будет вот так выглядит наша трапеция. Бесискризисы углов А и В. То есть А, В, С, Д. Хорошо. В точке К. И сразу давайте продлим здесь, продлим здесь. И нам надо доказать, что равно длина от АВ. То есть перпендикуляр здесь. К, H. Перпендикуляр здесь. КМ И перпендикуляр здесь. КЛ должны быть равны. У нас есть прекрасное свойство бисектрисы. А именно, что любая точка, лежащая на бисектрисе, равна длина от сторон угла. Если мы посмотрим на угол А, то мы можем сразу сказать, что КЛ равно КН. Потому что точка лежит на бисектрисе, значит она равна длина от сторон угла. Если мы посмотрим на угол В, мы можем сказать другое, что КН равно КМ. Но, ну, следовательно, отсюда получается, что КЛ, К и КМ равны, используя всего лишь одно свойство бисектрисы. Дальше. Середина М стороны AD выпуклого четырехугольника АБЦД равнодалена от всех его вершин. Так, найдите AD, если известно, что BC это 3, углы Б и С 94 131. Ну, вот смотрите. Во-первых, раз она равноудалена от всех его вершин, то можно говорить о том, что четырехугольник вписан в окружность, потому что точка равноудаленная, давайте О, от вершин, является центром описанной окружности. В принципе, вот так вот это все выглядит. Причем, раз это центр описанной окружности, так чтобы трапецию нарисовать, пусть будет так. И она лежит на стороне, то сторона будет являться диаметром описанной окружности. То есть вот так это примерно выглядит. Нам говорят, что угол B 94, то есть здесь 94, угол C 131, хорошо, и BC равна 3. Что мы можем сразу сказать? Ну, четырехугольник вписан в окружность. Следовательно, сумма противоположных углов у него будет по 180 градусов. То есть смело можно утверждать, например, что угол А плюс угол С в сумме 180. Следовательно, угол А найти не тяжело. Это у нас будет 180 минус 131, 49 градусов. То есть вот это 49. Аналогично угол А. D плюс угол B в сумме 180, так как он вписан в окружность, четырехугольник. Значит, угол D будет 180 минус 94. Это 86 градусов. Все, в принципе. Дальше проводим OC и BO. Это радиусы. То есть, АО равно OB равно OC равно OD. Значит, треугольники, треугольники точнее, у нас становятся равнобедренными, то есть угол А будет равен углу АБО, угол Д будет равен углу dco Следовательно, например, для того чтобы найти угол АОБ, что мы сделаем? Мы из 180 вычтем дважды по углу А, то есть 49. 2 на 49 180. Минус 2 на 49, это 90, получается 8. 180 минус 98, это 82. Чтобы найти угол DOC, мы 180 вычтем дважды по 86. Так, 86 на 2, это 160, 172 То есть 180 минус 172, это 8. В таком случае угол BOC. Будет 180, он же у нас... АД это прямая, соответственно, 180 градусов вот здесь получается. Минус 82 до да 8. То есть получается 90. Что мы с вами получили? Мы получили, что треугольник BOC является прямоугольным и равнобедренным. Причем, так, давайте нарисуем отдельно. Здесь 3, здесь 90. Ну, естественно, мы можем взять катеты по Х. Нам как раз необходимо найти АД. И написать теорему Пфагора, то есть x квадрате плюс x в квадрате равно 3 в квадрате. То есть 2x квадрате равно 3 в квадрате. Значит, x в квадрате равно 3 в квадрате делить на 2. Значит, x будет равно 3 делить на корень из 2. Ну или 3 корень из 2 на 2, если избавиться от рациональности в знаменателе. Причем x это радиус, а AD это диаметр. То есть 2 на 3 корень из 2 на 2. То есть, три корня из двух. В принципе, все. Задание решено, вариант разобран. Не забывайте про подписку, про лайк и рассказывайте друзьям о канале, если, конечно же, вас контент устраивает. Ну, а от себя до новых встреч, дорогие друзья!